В окну ночами я белыми То мерзну в стенах белокаменной Увы, а сердце шагами несмелыми Решает, с кем быть, словно заново Ежик в тумане по Питеру По Питеру По Питеру Как пчелка в Москве среди трафика Фик-фик-ка Ловлю настроение в Питере Воздуху кидает меня бумерангами У -у -у. на два неделю полуострова. Станете Неперия урагани, как лежит в тумане Папи Деруб. По Питеру, по Питеру, как пчелка в Москве среди трафика. фик тик, ка ловлю настроение в Титере, Титере, в режиме гастрольного графика. И свитер я спицами, я спицами, я спицами, как мама учила от холода, да-да-да. Теплее летать над столицами, ми, ми, ми, И видеться с близкими лицами лицами. В Москве среди трафика Ловлю настроение в Титере В режиме гастрольного графика Как лежит в тумане Вставляю настроение в пицце, в пи -ре. в